Всем привет, с вами Лего Мультин. Сегодня я решил сделать обзор на свои фигурки. Сразу сказать, я не считался, как здесь, и это даже не половина того, что есть у меня. В этой коллекции только те мини-фигурки, которые я снимаю в крыло дракона. Количество данных фигурок составляет более 50 штук. На этом фоне, на переднем. почти основные что-то хвост отпал ну, короче основные хотя некоторые еще даже не снимались а на заднем фоне скажем так массовка и еще на дальнем фоне просто мини фигурки которые валялись если пройтись с такого рядами вы сможете здесь увидеть и знакомые фигурки, и не очень. Если вы хотите, чтобы я сделал более детальный разбор, рассмотр моих фигурок, тогда пишите в комментарии или мне в соцсети. Все ссылки в описаниях. И также для всех любителей Лего. Есть такая программа Амино. В этом Мину куча всяких сообществ по интересам. И также есть одно Амино, которое представляет собой интересы Лего порекомендовать его оно только начинает расти и активы не так уж и много хотя он и есть ссылка на это именно будет в описании и так я буду же с вами прощаться всем спасибо за просмотр за то что были до конца жду ваших оценок